Привет! Ты на канале Magic Pets. Ставь лайк и пиши свой комментарий. И подписывайся! Да. А я Софи. А я Миша. А я Юмичу. ой как дети малые. А я Киса, ой Привет! Привет, пушистики. О, чтобы вас немного раскачать и развеселить, я решила устроить вам интересный челлендж. Что за челлендж? На выполнение заданий. Ну, мы такое уже делали. Нет, в этот раз не просто так. Вы будете делать то, что зададут вам котята. Выполнять то, что они любят больше всего. Котята? Котята? Котята? Киса, Алиса, когда ты успела завести котят? Каких это еще котят? Вы что, с дуба рухнули? Не беспокойтесь, это не Алисины котята. Это волшебные котята. Маджики. Может, ты имела в виду Мэджики? Мы Мэджик-питомцы. Ты Мэджик. А наши подписчики Мэджики. То есть, это наши подписчики котята? Нет же. Мэджики это тоже волшебные питомцы, как и вы. Хм, ничего не понятно. И, и они типа будут задавать нам задания? Все верно. И в этот раз это будут котята. Всего их 12. А вас четверо. На каждого по три котенка и по три задания от них. Кто из вас справится лучше со своими котятами, тот и победил. Что то я! Так, смотрите, вот это коробка с котятами Ого, и там сидит 12 котят? Да ладно, ничего себе Давайте попробуем, кто первый достанет котенка Ну, давайте я буду первая Давай, Софиш, доставай Так, эм, достала Что это? Вот, отлично, а теперь давайте посмотрим, кто у нас тут такой Тебе попался Тут у нас котенок по имени Пирожок А вот тут задание для вас, читаем он любит залезать на деревья и пожевать травку. Значит, это ты и должна выполнить. Залезть на дерево и пожевать травку. Ого, вот это челлендж. Стой, Ань, а, а что с этим котенком? А что с ним? Как я узнаю, что это именно тот котенок пирожок, если он не похож? Он же без морды и вообще полностью фиолетовый. Поэтому они волшебные котята. Потому что они одинаковые без лица? Нет же, Юмичу, потому что внешний вид каждого Маджика неизвестен, пока кое-что не сделаешь. Что? Давай, покажи нам магию. Смотрите, купаем котенка в теплой воде. О, как красиво это выглядит. И правда магия. И теперь можно обнаружить, какой именно это котенок. Точно, это пирожок, как с картинки. Но это еще не все волшебство. Покажи. А теперь этого же котика купаешь в прохладной воде. И мордочка меняется. Вау, такого не может быть. И так у всех? Ага. Я теперь хочу увидеть всех котят. Так интересно. Кто как выглядит, как зовут и что он любит. А я хочу, все хотят, хотят себе. А для этого нужно всего лишь выиграть челлендж. Сможешь выполнить задание котенка, заработаешь балл за каждое задание. Выполнишь лучше всех все задания, выиграешь всех 12. Вот это класс, погнали. Так, пирожок мой, никому не трогать, я пошла выполнять задание. Отровата а вся желтая, осень уже. Тут даже поесть-то нечего. Ладно, сделаю вид, что типа немножко поела. За такое, Софи, не один балл, а полбалла. У. Могла и постараться. Ну нету тут травы зеленой. Ладно, попробуй хотя бы на дерево залезть. С пенечка на пенечек и вот оно дерево. Ничего себе, какой оно высокий! я же не кошка, я не залезу. Мне страшно, я боюсь высоты. Но зато я залезла на вот эти вот высокие пеньки, считайте, что тоже на дерево. Софиш, все-таки не совсем считается. Но я же лажу по этим пенькам, как кошка, смотри на какую высоту забралась. Пол балла вместо одного будет честно. Ладно, но все равно я целый балл заработала. Ну что ж, София выполнила свои два задания и заработала по полбала. Так, теперь моя очередь. Посмотрим, как справлюсь я и какой котенок мне попадется. Так, ну ничего, тебе попался котенок по имени Малыш. Вот такой милый розовый. Он любит играть с клубочком и хорошенько вздремнуть. Ой, у Юни задание легче, чем у меня. Ну, Софиш, все же зависит от того, кого ты сам достанешь. Такие задания тебе попадутся. Давай скорее купай этого Маджика... И посмотрим, как он выглядит. Мне кажется, у него там клубочек. Сейчас отмоем его. О, он практически такого же сиреневого цвета. Так, сейчас я проверю. Тут достаточно прохладная водичка. Давай и засовывай его сюда. Посмотрим, как изменится его мордашка. Ух ты, он глазки открыл. Сиреневый, это мой любимый цвет. Лучше бы мне досталось вздремнуть типа, и поиграть с клубочком. Я же киса. Ну что ж, мне эти задания выполнить будет несложно. Вот она моя кроваточка. Вздремнуть любит любой питомец. Я в том числе, так что это задание я выполню легко. Готово, я один балл заработала, а вот с клубочком у меня проблема. У меня нет клубочка, только вот такая игрушка. Но она же похожа на клубочка, это считается, да? Ну, Юмичу, а Софи мы не засчитали, не до конца выполненное задание, нет клубочка, нет полного балла, пол бала. А мне что, надо нитки, что ли, найти и самой клубок сплести? Юмичу, у нас все справедливо За выполнение задания этого челленджа Юмичу у нас зарабатывает полтора балла Осталось еще целые 10 котят Так, сейчас я выберу, достаю Так, отлично, сейчас Мишка будет выполнять свое задание И у нас тут милый котенок Маджик по имени Горошек он должен быть салатового цвета, Миш, ты достала свой любимый цвет. Как угадала. А задание у тебя мяукать при полной луне и ночная прогулка. Но я же не кошка, я не умею мяукать. И сейчас не ночь, получается, я не могу сделать ночную прогулку. Какой классный. Давайте посмотрим, что в холодной воде. Он открывает глазик. О, он такой миленький, у него такие классные ушки. Я могла бы пойти на ночную прогулку, но сейчас не получится. Да, Мишань, ты вытащила классного котенка, но получается, пока что не можешь выполнить ни одно из заданий. И что делать? Ну, если ты ночью отправишься на прогулку, ты сможешь заработать как минимум один балл. Этот котенок должен был достаться мне, я умею мяукать и я люблю ночные прогулки. Ну что ж, тогда придется пока что отложить горошка. Ладно, дождусь ночи. У Мишки 0 баллов, а сейчас моя очередь. Киса, Алиса, зачем ты запрыгнула в коробку? Я? Хочу выбрать такого Маджика, чтобы мне удалось выполнить задание на 2 балла и опередить всех. Так нечестно, киса Алиса. Не беспокойся, Юмичук. В этом и фишка упаковки у всех одинаковые. И ты никогда не знаешь, кто тебе попадется. Когда это. Алис, ну что ты творишь? Так, кисе Алисе достался котенок Крапинка. Твои задания это сидеть под одеялом и охотиться на мышек. Ого! Ох, как же красиво они моются! Да, и правда классно. А котенок какой милый! Смотрите, с мышкой! Интересно, что у него появится в парламной воде? Сердечко на глазике. О, -о, о! Кто это у нас там под одеялком, а чья эта лапка торчит? Кто это заработал себе один балл? У Алисы тоже легкое задание. Софи, не жалуйся. У меня вообще еще ноль баллов. Киска Алиска у нас и правда любит сидеть под одеялом? Ты как крапинка, да, киса Алиса? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь, а? Я! Я всех побежду, я всех выиграю, понятно? Попробуй поймать мою руку, а, киска-лиска. Все, отстаньте от меня, я должна выполнять следующее задание. Ну и отлично, а я пока достану себе следующий вашу три. Моя очередь, Юми. Так, не спорьте, это Софишин Маджик. А я выполнила задание на еще один балл. Я, котенок-карапинка, поймал вам мышку. Ребята, киса Алиса обгоняет всех в нашей таблице челленджа и зарабатывает сразу два полных балла. Юмичу, ты себе уже маджика вытянула. Да, я же следующая. Сначала Софи, ей достался пряник, который любит смотреть в окно на птичек и играть с мячиком. О, ну это не проблема. Прохладный прохладной воде у этого милого рыжего пряника с мячиком голубеньким появляются глазки. Ну что ж, на окошке я посидела, на птичек на подоконнике посмотрела, погнали выполнять следующее задание. Да, в мячик играть ты, Софиша, любишь, поэтому тебе не составит труда выполнить и этот челлендж. Ура, наконец-то я заработала целых два балла. Я очень хочу выиграть всех и победить всех. В этот раз тебе действительно повезло. Фиялись и меня опережают, но ничего страшного, сейчас я вас всех побежду. Ох, какой милый котенок достался тебе Юмичу. Хрумка любит точить коготки и хрустяшек. С хрустяшками я точно справлюсь. Ух ты, какой он пузатенький, прикольненький. И окрас у него прикольный, и голова такая большая... Он трехцветный, еще и с мисочкой. Так, окунаем его в прохладную водичку. И о, он открыл ротик с язычком. Прям как ты, Юмичо. Он очень на тебя похож, мне кажется. Это все потому, что он любит покушать. Сначала я выполню это задание и поем хрустяшек. За это я точно заработаю один балл. Могу выполнить это задание вечно. А коготки могу предложить тебе поточить пилкой. Но за это ты заработаешь только полбала, потому что ты же не можешь поточить свои когти об дерево или когтеточку. Ну вот, я только догнала если не обогнала ее. Так, надеюсь, мне в этот раз повезет. Следующая я-я. Ну что, Мишка, посмотрим, улыбается ли тебе удача сегодня. Это котенок Бантик. Очень красивый и задание мурчать и обнимашки. Опять задание, которое должно достаться было мне. Все котята такие разные. И всех их так здорово купать. В тепленькой водичке мы эту кисоньку искупали, а в прохладной у нее появляются вот такие милые глазки. Давай, Миш, я помогу тебе поручать. Попробую выполнить хотя бы это. Надо, чтобы тебе было уютненько и делать так. -р -р -р -р. мер мер мер мер мер, -мер. Получилось. Ладно, Мишань, балла ты заработала, а то, что ты любишь обнимашки, все и так знают. Я тебя сейчас пообнимаю, и ты заработаешь еще бал. Кажется, у меня еще есть шансы победить. Да, Мишка, а теперь твоя очередь киса Алиса. Так, так, с кого бы выбрать? Ну, давай попробуем вот этого маджика. Открывай, я готовлюсь к заданию. Котенок-пузырек. Ему нравится, когда расчесывают его шерстку и если ему чешут животик. У него, видите, даже расчесочка. О, кажется, киса Алиса не заработает баллов. Почему всем достаются такие легкие задания? Ну, если честно, я думаю, что этот челлендж для киски Алиски совсем не легкий. Смотрите, какой голубенький. Купаем этого няшку в прохладненькой водичке и у него появляются на мордочке вот такие звездочки. Я не очень люблю расчесываться, но это по крайней мере терпимо. Я могу даже лечь и заработаю этим один балл. Какая я молодец. Скоро выиграю всех котят. Это правда, Киса Алиса, ты справилась с этим заданием, но дай-ка я почешу тебе пузика. Нет, только не пузика. Нет, я не люблю, когда мне чешут живот. Лучше балл не заработаю. Как мы и говорили, Киса Алиса с этим заданием не справится. Ну, один балл в любом случае Алиска заработала. Ничего себе, счет между нами тремя сравнял напряженный момент, ребята. Я черт беру вот этого мазика, я его выбрала. Юмичу, сейчас моя очередь вообще-то. А ты не издевай. Юмичу, а ну, не нарушай правила, все должно быть честно. Ладно, обратно, а, я уронила. Ладно, ничего, я запомнила их девочки. Итак, Софишке досталась милая Ириска запрыгивать на шкафы и кресла и залезать в коробочку. Ой, она такая классная, у нее правда есть коробочка. И такие большие прикольные ушки, и она такая рыженькая, такая классная, мне нравится. Это мой цвет желтый, я его люблю. Я люблю прыгать вообще. Это задание должно было достаться мне. Не правда, Юмич, а я вот люблю сердечки. Видишь, какие у меня глазки появились на мордочке. Так что все. запрыгиванием на креслах, а также на шкафы и вообще на какие-то предметы у меня с этим проблем точно не будет. И я прекрасно заработаю себе бал. А вот с коробкой у меня будут проблемы. У меня фобия коробок. Я вообще боюсь коробок. Я не люблю залазить в коробки. Мне так страшно залазить внутрь. Я не знаю, почему. Это, это не объяснимо. Я не могу перебороть свой страх даже ради бала. София, что там сложного в коробку спрятаться? Ты кошка, киса Алиса, для тебя, может быть, это не проблема. А, ну, я залезла так, немножко, так что полбалла заработала. Это же всего лишь коробка, Софи. Я на самом деле тоже бы в коробку не залезла, так что, Софи, ты молодец. Я рада, что вы не спорите, а поддерживаете друг друга. Молодцы, вот так и надо. Нет, не правда. Каждый сам за себя. Это челлендж, и каждый хочет победить. А сидеть в коробке нет ничего сложного. Вот бы баллы давали за выполнение чужих заданий. И все равно мне 4,5 балла, я всех перегнала ее на первом месте. Это еще не конец. Давай, ну распаковывай скорее. Так, Юмичу, ты у нас достала полосатика. Тебе нужно свернуться калачиком в кресле и попить молочка. Юмичу везет с заданиями. Не правда, у меня были тяжелые задания. О, как красиво, с него краска сходит, так прикольно. Ага, полосатик пузырьки пускает. Так, вот такой красавчик с язычком у тебя, Юмичу, получился. Калатиком свернуться не проблема, сейчас я в краслице залезу. И вот тебе калатик и один балл, ура, погнали. Вообще много молока собакам нельзя, ну чуть-чуть, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Для челленджа можно, чтобы балл заработать, я бы тоже от молочка-то да не отказалась. У всех задание круче, чем у меня. И я опережаю всех. Да, у Юмичу пока что 5 баллов. Тоже победит. Ну что, Мишка, кого вытаскиваем? Ох, ну, ну давай вот, вот того справа, что самый ближе к тебе. Окей, хорошо. И тут у нас Маджик. Бублик, о, это самый пухленький из всех котят и такой тяжеленький, такой миленький, такой хороший. Валятся на диване и вкусняшки. Миш, ну что, ты, мне кажется, должна заработать здесь два своих балла. Самый пухленький, как Миша. А серенький, как Киса, Алиса. Я не такая толстая, я тоже не толстая. Так, все, хватит, ребят. Купаем его в прохладной водичке и, ух ты, смотрите, у него во рту появилась косточка. На диване! Это не твое задание, Юмичу! Ну и что? Я тоже хочу побляться. Толстопозы пушистые выгнали меня с дивана. Ура! Кажется, я заработаю себе один балл. А теперь пойду поем вкусняшки. Мне вот не досталось ни одно съедобное задание. Почему? Вот так нечестно. Дайте хотя бы просто вкусняшку так поесть, а? Э, без задания, а? Ну что ж, Мишка заработала себе еще два балла. Молодчина! Ничего себе, так плохо начинала. А где она, кстати? А, я кажется, поняла. Уже стемнело ночь, и она пошла на прогулку. А, заработай себе тот балл в начале. Ага. А вдруг Миша победит? Светать, что ли, Юми не умеешь? Ну, Мишка, ты даешь. И правда, ты постаралась и заработала себе один балл. Я уже и забыла об этом задании, а ты его все-таки выполнила. Какая ты молодец. Очень-очень-очень страшно, если честно. Ну что ж, у нас остался последний участник, это киса Алиса, и посмотрим, как у нас завершится наш челлендж, потому что финал непредсказуем, кто победит. У нас тут остался последний маджик, посмотрим, кто это в тебе попался, киса Алиса. Конечно же, у меня сейчас останется что-то простое, я выиграю. Это котенок Пуша, и у тебя задание ловить бабочек и поцелуйчики. У этого котенка даже бабочка есть. Зато у меня бабочки нет. А можно использовать вместо бабочки какую-нибудь игрушку летающую, а? Какой красивый. Никто не вправе вмешиваться в твое задание, киса Алиса. Как ты придумаешь его выполнить, так и выполнишь. От этого будут зависеть твои баллы. А у котенка в прохладной водичке появляется поцелуйчик на щеке. Почему у меня такие сложные задания? Больше всего я не люблю, когда мне чашут живот и целуют меня. Я сама лизаться могу, а целовать меня нечестно. Вот, считайте, что с бабочкой я поиграла. А поцелуйчик... «Ааа, не люблю!» «Ну, киса Алиса, тогда тебе не поставим целые баллы за это задание! Поцелуйчик!» «Ну нет, я не хочу!» «Какая ты вредная, киса Алиса! Ну неужели ты не хочешь победить?» «Алиска зарабатывает за это задание полтора балла!» «С малюсеньким отрывом побеждает Юмичу, а все остальные, на удивление, занимают второе место!» «Класс, вся коллекция! 12 крутых котят-маджиков с меняющимися мордошками мои!» Я могла победить. Я хочу еще играть с маджиками, чтобы выиграть. Да, было классно. И я хочу еще таких челленджей. Ну, давайте закажем еще. Там есть другие? У нас будут еще маджики? Да. Класс! Аня, где ты их закажешь? Не переживайте, для таких же любителей волшебных питомцев и челленджей, как мы, я оставлю в описании ссылку, где я их покупала. Дяд. Чтобы эти и другие разные милые маджики нашли себе еще хозяев. Юми, поиграть-то дашь нет. Юмичу, друзья всегда делятся друг с другом. А, ну, а я себе своих выиграю.